Здравствуйте. Лыжи Диностар, наверное Потому что я не знаю, они для меня черные Но я так уже узнаю их ногами а Немножко в такой зауженной версии Просто те, кто Не первый раз смотрят наши тесты Они знают, что эта концепция диностаров Мне в свое время очень понравилась Когда они только появились, меня они еще порадовали Потому что это было интересно и необычно Вот а Сейчас на этих тестах Была такая вот Достаточно узкая моделька с узкой талией И, честно говоря, вот Вот такую версию этих лыж я вообще не понял вот Вообще не понял, потому что Как бы непонятно, лыжи получается, Так и не для чего То есть в них как бы нет карвинга вообще То есть его как бы и не было и в старших моделях Ну как бы так, то есть он был ну, Там на какой-то зачатке Вот, очень какой-то такой нежно Тяжело улавливаемый, да Здесь его как-то вообще в принципе нет Лыжи, с одной стороны, подталкивают как бы мочить ну, как бы, ехать быстро, работать на скорости но На скорости они не включаются, тоже, как бы, не работают Вроде, как бы, они мягкие И должны быть комфортные В катании, но К концу ствола они мне ноги убили То есть, вот, я до этого ехал на некоторых Таких а, универсалах Сильный карф составляющий Я приехал живым к концу, на финиш, да Здесь я приехал с таким однозначным Как бы артефактами в ногах, ощущением усталости Хотя не могу сказать, что склон был Кривой, там, какой-то, и вообще мега Вот, а... Интересно на этих лыжах, наверное, просто вот как бы какое-то вне такое стильное катание, вне какой-то стилистики, вне техники абсолютно. То есть такой такой называется. Я еду без техники вообще, как бы, и не знаю, там, в принципе, прыгаю на каждой кочке. Но тогда я выбрал бы и подлиннее, и пошире, для того, чтобы какая-то была большая проходимость и более гривость. На в этих лыжах как бы игривость есть, но она тоже какая-то такая... Где-то там далеко, где-то далеко, где-то там чего-то, там, но вот, как-то, ну, как-то не сложилось у меня, честно говоря, с этими лыжами у меня они не вызвали доверия ни в чем ни в игривости, ни в карминге, ни в резаном повороте, ни в каком вот как-то вот никак хотя на скорости, в принципе, нормально, то есть как-то в средней скорости я на них вышел и мне на них ехалось достаточно неплохо и хорошо, я даже как-то нормально себя чувствовал, но я не могу сказать, что я хочу, ну, например, повторить, или там что-то было интересно в этом катании ну, почти говоря, скажу так я просто я доехал на них до финиша, все, как бы, да. А, с другой стороны, я, как бы, я не могу сказать, что, как бы, лыжи, там, плохие. То есть, в принципе, если вы где-то в горах нормальных, там, в хорошей компании, катаясь весело, возьмете такие лыжи в прокате, то вот у вас не будет вообще никакой катастрофы, никакой не случится с вами. Вам, скорее всего, даже будет, как бы, весело и кайфово, там. И если вы будете кататься, например, с детьми, то тоже будет нормально, зашибись вообще. То есть, они, в принципе, как бы, такие, но... На средней скорости, на каком-то таком антистиличном, э, техничном повороте, это нормально. Ну, в общем, наверное, то, что и называется, такое семейное катание, там, с детьми, там, со всякой фигней там, на детской горке, плугом, там, вообще зашибись, наверное, вот они в этом плане будут хорошо, там, на мягком, жидком склоне, там, на кафе до кафе, в общем, такие лайт. Но, как бы, мочить и заниматься какой-то техникой, или, там, выходить на какую-то скорость, ну, однозначно нет, как бы, и вообще, не надо даже об этом думать, Все. Больше мне сказать о них нечего, я поменяю, чтобы не пропустить следующий тест, следующих лыж, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну вот, на сайте подробная информация о тестах всегда выкладывается, следите за обновлениями, вопросы на форуме задавайте. Все, пока!